Всем привет! Все мы знаем, что сутки на Земле длятся 24 часа, а в году 365 дней. Однако сутки и год понятие относительное, ведь их продолжительность зависит от времени, которое требуется планете, чтобы один раз обернуть вокруг своей оси. А продолжительность года зависит от расстояния, которое разделяет планету и солнце. И чем оно больше, тем больше времени необходимо для того, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды. Давайте попробуем разобраться, сколько же длятся сутки на других планетах и сколько лет может прожить человек на них. Меркурий. Если мы когда-нибудь полетим на ближайшую к Солнцу планету, то окажемся на расстоянии от него всего 58 миллионов километров. Меркурию требуется чуть более 58,5 земных суток, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. А полный оборот вокруг Солнца занимает всего 88 земных дней. То есть, если бы мы использовали тот же подход, который мы используем на Земле, в результате получилось бы, что Меркурианский год длится чуть больше полутора суток, а человек на этой планете в среднем будет жить 311 меркурианских лет. Венера Венера находится от Солнца на расстоянии чуть более 108 миллионов километров, а сутки на ней еще длиннее, чем на Меркурии. Она вращается в обратном направлении со скоростью 6,5 километров в час. Из-за этого она является самой медленной планетой по вращению вокруг своей оси и делает один оборот за 243 земных дня. Но самое интересное то, что Венере требуется 225 земных суток, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Так что год на ее поверхности короче дня, а средняя продолжительность жизни человека составит 122 венерианских года. Марс Марс имеет сутки очень похожие на наши, период вращения вокруг своей оси составляет 24 часа, 37 минут и 23 секунды, так что его день всего лишь на полчаса длиннее нашего. Кроме того, поскольку ось вращения Марса наклонена почти на ту же величину, что и у Земли, у него есть времена года, которые очень похожи на сезоны нашей планеты. Единственное исключение – это то, что они длятся вдвое дольше, потому что орбита Марса длиннее, и он совершает один оборот за 686 земных суток. Поэтому человек на этой планете будет жить в среднем 40 марсианских лет. Юпитер Юпитер это самая большая планета в Солнечной системе, которая находится на расстоянии 780 миллионов километров от звезды. И было бы логично предположить, что сутки здесь будут очень долгими. Однако это не так. Из-за огромной скорости вращения вокруг своей оси, Сутки на Юпитере длятся всего 9 часов и 55 земных минут. А вот один оборот вокруг Солнца он совершает за 12 лет. Поэтому жизнь человека здесь длилась бы 6,5 юпитерских лет или 68 094 дня. Сатурн. В случае с Сатурном мы наблюдаем нечто подобное. Диаметр этой планеты составляет 116 тысяч километров и она также имеет очень высокую скорость вращения. Одни сутки на Сатурне длятся всего 10 часов и 33 минуты, но из-за большой удаленности от Солнца на расстоянии 1430 миллионов километров. Сатурну требуется 29,5 земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг звезды. Год на этой планете длится около 24 491 сатурянского дня, а человек прожил бы здесь всего лишь 2,5 года. Уран с Ураном все немного сложнее, его ось вращения практически параллельна плоскости эклиптики и поэтому один из полюсов Урана почти всегда направлен на Солнце. Тем не менее период вращения планеты вокруг своей оси составляет 17 часов 14 минут, что значительно больше, чем у Юпитера и Сатурна. Но из-за своего положения уран делает полный оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Поэтому средняя продолжительность жизни человека здесь составит около 1 уранового года. Нептун. Нептун находится на расстоянии 4,5 миллиарда километров от Солнца и является самой дальней планетой. Один оборот вокруг своей оси он совершает за 16 часов и 6 минут.